Всем привет дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике мы поговорим про то, как же обстоят дела у разработчиков с разработкой новой карты. Также мы поговорим про то, что разработчики дают кредиты игрокам за то, что они делают им арты. Ну и под конец мы поговорим про то, что разработчики уже завезли файлы игры «Новые шляпы». И я вам лично покажу все шляпы, которые есть в игре. Ну а бобы до сих пор флексят, поэтому я попрошу тебя лайк авансом. И также, пожалуйста, подпишись, если ты не подписан. Начнем этот ролик с лайтовой темы. А именно про то, как же у разработчиков обстоят дела с разработкой новой карты. А как обстоят дела с картой? А как ты твиттеришь Боба? Разработчики отвечают: все идет хорошо, и у меня тоже все хорошо. Как поживаете? Первое, про что хочется поговорить касательно этого ответа, это то, что не только меня захватили бобы. Ну а также, наконец-то, видимо, у разработчиков получилось решить все проблемы и разработчики наконец-то усердно работают над обновлением. Но ну, однако, этот ответ не столько интересен, сколько следующий. Я знаю, что вы очень усердно работаете, но можем ли мы получить какие-то обновления по новому обновлению? Как продвигается разработка? Какие-нибудь неудачи? На что разработчики отвечают: Работа над огромным постом, объясняющим все. Но и все идет хорошо. Это значит то, что мы совсем скоро уже узнаем всю информацию, которая будет касаться обновления, а именно ее разработки. С какими же проблемами разработчики столкнулись при том, когда они делали новую карту Airship. И я думаю, то, что мы тогда и узнаем примерные числа обновления. Ну а пост наверняка выйдет завтра, поэтому жмякай колокольчик для того, чтобы не пропустить разбор этого поста. Но я прям уверен, том, что нас ждет прям очень сильно интересная информация. Ну и на сегодня тоже есть очень сильно интересная информация. К примеру, такая, то что разработчики дают кредиты своим игрокам, которые рисуют арты игры Among Us. Разработчикам написали, я думаю, что это здорово, что вы, ребята, делаете людям кредит которые они заслуживают за то, что там есть фан-арты. Продолжайте в том же духе великую работу. То есть разработчики не только себе на страницу делают репост, из-за чего о этих людях узнают сотни тысяч людей, но также разработчики дают деньги за арты. Под словом «кредит» подразумевается то, что разработчики дают деньги за очень крутые арты, ну и также мульты в стиле «RTX». Я наверняка никогда не перестану говорить то, что разработчики игры Among Us ⁇ самые крутые разработчики. Они настолько сильно лояльны к своим игрокам, что это просто безумство. Думаю, за такую мелоту все-таки лайк не жаль поставить. Все-таки Among Us обновляется. Это происходит в файлах игры. Я тебе уже говорил то, что в файлах игры есть частица обновления, в которой будет добавлена карта Airship. В игре Among Us все текстуры спрятаны под кодом в текстовых документах. Но все-таки на компьютере с помощью одной программы я смог посмотреть, что же находится в файлах игры. И я нашел кое-что супер, очень сильно интересное. Ты сейчас видишь абсолютно все шляпы, которые есть в игре Among Us. И на первый взгляд ты здесь не увидишь ничего интересного. Но если приглядеться, то тогда ты увидишь новые шляпы. К примеру, вот эти усы. Ну или шляпу с усами. Ну и вот такая, к примеру, кепка с банками, в которых находится напиток. Это все значит то, что разработчики уже загружают обновление. А это значит то, что мы скоро сможем поиграть на новой карте Airship. Вот эту фотографию со всеми шляпами игры Among я загрузил уже к себе в телеграм-канал, ссылка на него в описании. Пожалуйста, подпишитесь, мне будет очень сильно приятно. Ну, вот такой выпуск сегодня вышел. Я надеюсь, то, что он был для тебя интересным, как минимум он был, правда, очень информативным. Мне срочно, очень сильно срочно нужна твоя помощь. Напиши, пожалуйста, в комментарии, про что мне записать следующий ролик. Про что бы ты хотел увидеть видео на моем канале. Очень сильно надеюсь, то, что ты мне поможешь. Ну а с тобой был Чайок ТВ, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.